Всем привет! В эфире «Универ Ньюс» и в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Президент Русфонда посетил Казанский университет. В Казанском научном центре РАН прошел юбилей Александра Коновалова. КФУ посетил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Казанский федеральный университет и Русфонд давно ведут сотрудничество. Так был создан Приволжский регистр доноров костного мозга, новейшая лаборатория. А также проведен ряд мероприятий по привлечению доноров. Президент Русфонда вновь посетил Казанский университет и встретился с проректором по биомедицинскому направлению. Что обсудили стороны и как сегодня развивается сотрудничество, мы расскажем прямо сейчас. Проректор по биомедицинскому направлению Казанского федерального университета Андрей Кияса встретился с президентом благотворительного фонда Русфонд Львом Амбиндером. Темой встречи стал совместный проект Русфонда и КФУ по развитию Приволжского регистра доноров костного мозга, созданного на базе Казанского федерального университета. В частности, Лев Амбиндер во время встречи отметил, что в направлении донорства необходимо развивать законодательную базу, а ее отсутствие может создать ряд проблем. Надо определить судьбу донора, когда он становится реальным, ему больничник кто-то должен выдать, ничего же этого нет. Кто-то командировочный должен ему выдать, значит, транспорт оплатить, значит, там и, и, и гостиницу, там, суточные, да. Дальше он же потом должен неделю восстанавливаться, вот это все кто оплачивает? Напомним, что Приволжский регистр доноров костного мозга на базе КФУ был создан в 2018 году и стал важным этапом в реализации программы ускорения строительства национального регистра. Донорство необходимо для лечения при ряде заболеваний, в том числе при раке крови. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета при поддержке Росфонда открылась первая в России НЖС лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров. Уникальная лаборатория ускорила работу регистра, позволив вносить в базу до 25 тысяч фенотипов потенциальных доноров. Помимо этого, к ФУ и Росфондам был проведен ряд совместных мероприятий, направленных на привлечение людей стать донорами. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. 30 января в Казанском научном центре РАН прошли торжественные мероприятия, посвященные 85-летию выдающегося ученого Александра Коновалова. Его жизнь, кажется, неразрывно связана с Казанским университетом. Он познакомился с ним, еще посещая детский сад для сотрудников. А затем в ходе учебы и работы дослужился до ректора и занимал этот пост 11 лет. О том, как прошло торжественное мероприятие в честь юбилея Александра Коновалова, наш следующий сюжет. Общественный деятель, глава всемирно известной Казанской химической школы, ректор Казанского университета в 1979 90 х годах, Александр Иванович Коновалов успел проявить себя в самых разных сферах деятельности. В 85 лет, все такое же бодрый, как и в молодости, он принимает поздравления от лидеров российской науки и руководства Республики Татарстан. Я хочу уже от имени президента Ученого совета и, даже, центра, поздравить вас с этим юбилеем, пожелать здоровья, благополучия, новых успехов. В торжественном мероприятии с двойным заседанием Ученого совета КФУ и Казанского научного центра РАН приняли участие ректор Казанского университета, научная общественность города, заместитель премьер-министра Татарстана, президент ФИЦ Казан ЦРАН. Озвучить часть песни, правда, неправильная, Второе – это э, поздравление от отделения химии наук от Российской академии наук, э, где Асадович состоит э, уже достаточно долго. В знак признания научных заслуг Александр Иванович Коновалов был награжден многочисленными благодарственными письмами и подарками. Будучи руководителем крупнейшего вуза страны и являясь его выпускником, ректор КФУ Ильшат Гафуров, также искренне поздравил своего наставника. Хочу сказать вам большое спасибо за ваш вклад в наш университет, наш общий дом, армаматор, как сейчас можно говорить. Поскольку, когда мне говорят с Александром Ивановичем, ты как знакомый, я говорю, да, 79-го года. Он ректор, я студент. Вклад Александра Ивановича в развитие Казанского университета сложно переоценить. За годы его работы здесь университет прошел насыщенный путь полной научных побед и достижений и обогатился новым опытом. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча студентов казанских вузов с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Встреча прошла в рамках проекта «Диалог на равных». Подробности в нашем следующем сюжете. В уровню Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов казанских вузов с руководителем федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Участие в мероприятии принял министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов, а также активисты казанских вузов. Особое внимание было уделено цифровизации и ее влиянию на общество. Спикер также поведал о деятельности федерального агентства по делам молодежи.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 это Таврида и Территория Смыслов, стали э -э, проводиться в новом измерении. В числе обращений к Александру Бугаеву было и приглашение на студенческий образовательный форум, который пройдет в августе 2019 года. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В Казани объявили имена победителей 14 й республиканской студенческой премии «Студент года-2018». Конкурс заключал в себе два этапа – очный и заочный. Студенчество Казанского федерального университета из года в год трудится на благо развития студенческого самоуправления университета города и страны. Свои способности и достижения они показали в рамках этого конкурса. В следующем сюжете мы расскажем вам о заслугах одного из участников.